Ребята, 5 мая я буду в Москве в Крокус-Экспо на выставке Евразия с 10 утра. Приезжайте и мы сможем с вами увидеться, пообщаться и пофоткаться. Подробности будут в моем инстаграм. А пока возвращаемся к чужому дневнику и загадочному заброшенному месту. В этом месте пропадает сеть, постоянно выключаются стопроцентно заряженные смартфоны и потом не включаются, а аккумуляторы камер разряжаются внезапно и очень быстро. Кадры, которые вы видите прямо сейчас бесполезны, потому что. На них каким-то мистическим образом не записался и пропал звук. Остальные кадры, к счастью, уцелели. Привет, я Энни Мэджик. Короче, ребят, я вернулась в это очень странное место. Здесь много старинных заброшенных зданий. И одно из них, как оказалось, самое главное, это вот этот вот просто гигантский, огромный Замок я его назвала в прошлый раз, но на самом деле это усадьба-дворец Но самое главное это то, что здесь в прошлый раз мы нашли чужой загадочный дневник про это самое место В интернете я выяснила, что это называется усадьба Павлищев-Бор или Степанова Павлищева И было построено не только этот дворец, но и огромное количество других зданий в конце 19 века А хозяева, владельцы, они перед революцией сбежали отсюда Здесь располагалось самое разное Вообще все, что только можно было Тут был и детский дом, и лагерь пленников Санаторий, и наркологический диспансер Чего то только не было Теперь уже больше 20 с лишним лет стоит вот так вот пустует и постепенно умирает Наверное, для себя больше я все-таки вернулась Именно из-за этого чужого личного дневника Я открыла случайно последнюю страницу И там было написано совершенно другим почерком Совершенно другой ручкой И я думаю, писал это такой же человек, как я Кто нашел этот дневник Ты, кто нашел ЛД, как я думаю, личный дневник После меня не забегай вперед Не иди впереди места, иди по порядку И ты все поймешь и найдешь Это оно, не показыва и дальше не видно, то есть тут сожжена страница или оторвана Я тоже безумно любопытный человек, и мне было бы очень интересно прочитать все это И я где-то уже остановилась где-то вот здесь И после этого я наткнулась как раз на ту надпись И я для себя решила, что было бы правильнее, и мне самой было бы так интереснее идти по страницам этого дневника Прям по главам, по порядку Может быть у вас тоже будут предположения, так что пишите в комментарии Блин, этот дворец меня пугает! Мы там были в прошлый раз, а в этот раз, в следующий мы пойдем, наверное, в подвалы, оттуда прям реально веет холодом. И ставьте лайк, ребят, этому видео, если вам тоже любопытно и интересно. Итак, первая страница, как я сказала, это план этого места. Делайте себе скрин, если захотите. Вот этот дворец, в котором мы были. Вот здесь вот мы нашли дневник, вот здесь мы изучали этот жуткий проклятый лес, в подвалы лабиринты мы еще не спускались, далее идет еще что-то, и вот начинаются прям по номерам различные здания, в которых мы еще не были. И вот первая страница дневника, на которой особо нечего сказать, тут написано в углу «это я», 3 часа ночи какой-то вот такой рисунок, читать Посте и зачеркнуто Крестик, я так понимаю, просвечивает оттуда Последний по порядку Какой-то набор цифр абсолютно непонятный Спрячу записи, тоже перечеркнуто И здесь тоже перечеркнуто другой ручкой А красной пастой написано Цели изменились за неделю Наладить контакт С кем, непонятно Тайники Что за Д у точки С или 0 и, все. И вот это красные пятна какие-то, заляпанные вот здесь на уголках Многие сказали, что это кровь, но мне почему-то, ребят, кажется, что это краска Причем, возможно, та же самая, в которой написано слово уходи или уходите Уходите в одной из комнат А теперь мы начнем читать первую главу 1 мая. Нашли место. Все уехали. Катя не планирует оставаться надолго. Нам с Олей интересно найти тайники. Во-первых, мы сразу видим, что здесь есть Оля, Катя и тот, кто пишет этот дневник и какие-то тайники. А все остальные уехали. Тайники это самое интересное, наверное, для меня, если в этих зданиях или во дворце где-то есть какие-то тайники. Это очень прикольно. 2 мая. Изучаем. Мы будем вдвоем. Это не шутки. Ночью страшно. Вдруг нас обманули и тут другое. То есть владелец дневника, пока непонятно, мальчик это или девочка, и кто-то еще, они будут тут вдвоем. И он переживает, что их обманули, и тут нет тайников, а есть что-то другое, но что непонятно. Третье число. Сеть постоянно пропадает, планируем спуститься в подвалы Подвалы это те самые вот во дворце, в которые я еще не ходила Нашли странный колодец Колодец, я думаю, это колодцы, которые мы нашли в том проклятом, как я его назвала, лесу Отмечаю карту Оля слышит звуки из подвала Наверное, самовнушение Найдем тайники все и уедем Помните, когда мы были в этом здании, там действительно были какие-то странные звуки? Там кто-то есть. Вот реально. Сейчас снимай. Снимай, снимай. Блин. Вот. Нет. Блин. Там точно кто-то был. Сто процентов там прошел. И не один человек. Вот я точно видела два движущихся объекта. Может, конечно, меня глючит, или, или тут действительно могут быть люди, такие же, как мы, которые здесь ходят Я когда нервничаю, или боюсь, или еще что-нибудь, я могу смеяться, потому что у меня такая защитная реакция Я начинаю орать, а начинаю ржать, вот у меня такая вот... Вот опять кричат Кричат, кричат, кричат Визги вот эти вот Когда мы были на втором этаже Там тоже где-то откуда-то пошел такой визг Похожий на крик какой-то ребенка, женщины Или такой И где-то вот здесь вот в окнах я видела, как кто-то двигался Но ну, может, конечно, я накрутила просто себя Блин, ты помнишь, я стояла на этом... Там, ре... там реально все время какие-то звуки Как вот тогда кирпич как будто падает Сейчас вот три раза подряд было Смотри, там какая-то штука Это, видимо, какие-то остатки былой роскоши советской Возможно, тут стоял какой-нибудь памятник И самое интересное, что он находится как бы на таком кругу из земли Как горочка такая, и по кругу посажены деревья Были тяжелые дни, по ночам очень страшно из-за детских голосов из-за детских голосов, очень страшно Тут был детский дом, санаторий и лагерь пленников Возможно, плохая энергетика у места Тут лечили больных и наркоманов Обошли все, неизвестных мест много Оля хочет домой, а мне важно найти все Собрали... 0, и бродим, пугаемся бесполезно Ставлю метки Оля и владелец дневника, девочка или мальчик Мне почему-то кажется, что это пара таких подростков, детей Может быть, типа как ее вот такого возраста Вот здесь вот он или она почему-то пишет 666-вопросительный знак Что бы это могло значить Вот рядом с этими тремя шестерками написано Мы решили спуститься в подвал, пока тут люди там жутко, как в записках-воспоминаниях. Очень холодно, ненормально, там ужасы. Кошмар. Пока тут люди, может быть, на праздники какие-нибудь, потому что это май, как я поняла, сюда приезжали какие-нибудь люди. Делали здесь шашлыки, потому что доступ свободный. Это какая-то металлическая крыша, ребят. Я думаю, знаете что... Это похоже на песочницу на... О, ай, ай А, дерево провалится Ой, блин, это муравейник Гигантских муравьев А, они ползают по мне А, они ползают по мне Блин, я что-то истерю вообще Последнее время Ну что такое, Аня, возьми себя в руки Короче, она такой вот треугольной формы Но там муравьи, и мы туда не пойдем Тут уже нужно показывать эту страницу Она... Очень странное, ребят, реально. Тут на странице какое-то непонятное вот такое черное то ли существо, то ли дерево, я не знаю. Кстати, тут внизу написано Найти дерево вопросительный знак. Тут на полях нарисован какой-то такой смайлик смешной и написано: Заморочки, ха-ха. Может быть, он сам над собой смеется, что он заморачивается. Кошмары, снятся, болит голова И вот здесь я не знаю, то ли это подвалы изображены То ли это какие-то своды, какая-то стена Здесь нарисована, как я понимаю, та самая звезда, которую мы видели Ну, по крайней мере, мы такую звезду видели На цветок больше похожий, как будто вопросительный знак Это какая-то комета закрашенная Чьи-то глаза Вот что мы видели Что-то не отпускает нас отсюда Или это был сон Или мы сходим с ума Или я Оля еще тут, нужно отдохнуть Вообще непонятно, что он имеет в виду Его может реально глючит А я сейчас подумала, может быть Оля и он Они сюда как бы приехали Они где-то здесь живут Или они вдвоем приехали или что? Пока ничего не понятно Успокоились, все хорошо, день теплый В подвалы пока что не пойдем снова Там страшно Изучим хозяйственные корпуса Вчера нашли тайник О, они тайник нашли Ура! Но там пусто Такое эхо пошло Кто-то тут был до нас Положили туда кое-что свое На проверку, вдруг их кто-то опустошает постоянно Это, по сути, ворота В тот самый дворец В котором мы были Это две таких вот огромных колонны С входами, а на них Блин, не знаю, видно ли на камере Там какие-то звери То ли лошади, то ли Кто-то такой В общем, фигуры каких-то животных Этот странный такой гул. Вы слышите его? Он все время здесь есть, этот гул. И это не... Ну вот реально гул какой-то. Не зря называется оно Павлище в Бор. Но здесь стоит все время какой-то гул. Может быть, конечно, это в Бору эти деревья гудят. Слышишь? Что это вот за звук? Неужели так ветки могут гудеть? Сразу после этого входа идет дорога, и перед ним вот это вот здание, посмотрите на него, оно тоже очень большое, просто гигантский реально дом. И сразу слева от него тоже здание, и сразу справа от него тоже здание. Короче, тут кругом здание, и мы наконец-то сюда дошли. Видите, в земле, ребят, вот как бы такое тоже как углубление, и там прям стены как будто, то есть это как спуск в какой-то подвал. И я читала в интернете, когда читала про эту усадьбу, под вот этой всей усадьбой, она занимает огромное количество территории, есть подземелье. И возможно это один из спусков туда, потому что это не просто какой-то люк Тут аллея, но это не самое главное Рядом вот с этим голубым огромным зданием еще одно здание с какими-то странными балконами Двухэтажное с пристройкой Офигеть, и после него еще одно там большое здание очень О, какой адский коридор Это балкон веранда или что-то такое, тут еще один дом, вот там вот еще один дом, расстояния нереально большие и вот этот вот дом с балконом огромным, тоже двухэтажный, там есть лестница и можно туда зайти о, жесть, там столько комнат, мне страшно нет, мне не страшно Но не сегодня, ребят, сегодня мы туда заходить не будем Оно слишком большое, и этому нужно посвятить отдельное видео И вот напротив него еще одно заброшенное здание Вот это голубое, то самое здание, которое напротив ворот, с другой стороны И здесь везде закрытые окна И тут э, тоже есть колонны на входе Следующая страница, кстати, обратите внимание, как много он всего зачеркивает вечно и если здесь вот я заметила, когда читала, он писал определенным образом, то дальше он начал просто вот зарисовывать все, вообще все Ее заряжали, теперь заряжать негде, что он имеет в виду, не знаю, какую-то может зарядку На местности происходят странные вещи, особенно места 4, 6, 7 и подвал И мы сейчас находимся как раз около четвертого места Ух ты, там столько всего! Там очень много всего сохранилось Не ходи Короче, тут очень много самых разных зданий В каждое из них мы обязательно попадем, ребят Есть место от ворот до точки ноль Там черные дыры, вопросительный знак Там теряются предметы, если упал-пропал, бывает Пропадают из карманов То есть с этими ребятами что-то здесь происходило И возможно дальше по дневнику Невозможно, я думаю, мы узнаем что Тоже большое заброшенное здание Кстати, посмотрите, какое гигантское дерево Вообще всем деревьям, которые здесь находятся так как здесь все это было построено еще в 19 веке, всем деревьям больше сотен лет Календарь оказалось врет, сбиты даты, Оля не вернулась уже два дня Скорее всего, судя по записям и заезду, 1-10 дней Вообще непонятные строки, все время мурашки по коже Восьмой корпус, точка тайника, от него есть место, отмеченное на карте, но там пусто Вот эти места 4. 6 и семь, 6 и 7 мы сейчас к ним подойдем, они вот, они прямо перед нами через аллею. Он считает очень странными. А восьмое место он считает местом тайника, мы до него не доходили. В главном здании есть отводы в стенах, место для спрятать необходимое. Мы видели с вами вот эти вот всякие углубления в стенах в самом большом дворце, но может быть, кстати, надо было там поискать что-нибудь. Клуб душевые, им нужно уделить больше времени, они начали контактировать. Дети, пленники или больные. Мальчик играет, бегает, смеется. Ой. Становится как-то мрачновато. Вот такое вот здесь большое, большое, большое, очень-очень-очень-очень длинное здание, которое переходит в еще одно здание. Тут какие-то раковины валяются, окна разбитые, еще вообще что-то жуткое вообще тут. Смотрите, тут табличка, клуб. Это реально можно назвать заброшенным городом, ребят, ну просто тут такие здания, здесь бы можно было поселить, мне кажется, тот городок, в котором я сейчас живу Вот такая вот штука, там луна или не знаю, что-то такое, полнолуние какое-то нарисовано Это великий, судя по всему, композитор, но я не буду говорить, кто это, пусть кто-нибудь отгадает Чье, чей это бюст И вот еще одно здание Тоже большое, очень, тоже очень длинное Мы сейчас, по сути, переходим На первую страницу Вообще, именно дневника Здесь вот стоит такая цифра 1 На следующей странице цифра 2 Но это даже не страницы, а скорее Название цифры мест Про которые он на этих страницах Начинает писать Первое место, это главное здание Второе место, это тот самый Лес, та часть, в которой мы уже были И вот здесь вот на первой странице он пишет еще про дворец И в той части мы не были А мы перейдем на вторую страницу, потому что мы перепрыгнули как бы Мы пошли в лес в тот день, когда приехали сюда Во-первых, тут нарисованы какие-то два колодца Как я понимаю, это красное, это тоже колодец Вот такой колодец, к нему стрелка Тут вообще, если честно, не совсем понимаю, что это нарисовано Какая-то черная коряга Это что, кровь из нее течет? Ну, в общем, не знаю тоже типа земля такая черная С какими-то шипами Вот сюда переходит Здесь вот страница, место И я так понимаю Это колодец нарисован сверху И он очень похож прям на глаз, ребят Вообще А вокруг тут типа цветочки нарисованы Какие-то И написано синие, желтые, красные Кстати, вот это не цветочки Это похоже на те самые грибы, которые мы видели Хотим тут Переночевать Часто болит голова, слабость Видимо, много кислорода Видимо, что-то странное происходит в этом месте Кислороду, блин Извините В колодцах до сих пор снег И мы сейчас были, в колодцах реально снег Он даже ставит тут три восклицательных знака Под землей, видимо, есть ходы Вот это интересная мысль Отмечая их и запоминая, где они Ты все равно забываешь и проваливаешься Спотыкаешься, они манят в одном месте я чуть не упала, а во втором я провалилась в этот колодец А вдруг все дело вообще не, не, не в каких-то там надписях А в и в чем-то таком, а в том, что здесь реально странное место, ребят Смотрите, какое огромное здание Мы в него тоже обязательно, ребят, пойдем А здесь я сейчас стою в какой-то такой прямолее Лес ужасен, он съедает сам себя Оля изучала его, говорит, странный, но всему найдет объяснение. Возможно, он слишком стар. Я называю ту часть черный лес. Эта чернота ползет и разрушает все на своем пути. Возможно, она есть где-то в других местах. Я вам показывала, посмотрите, как съедающую просто деревья, и это явно не какая-то там зола, не сгоревшая, это реально какое то черная непонятная субстанция. У колодцев были назначения, но сейчас они часть места. И почему-то слово место, он Подчеркивает, Оля снова чуть не провалилась. Опять он спрятался в траве. Они связаны или ходы завалены снегом в жару. Если спуститься туда и дать себя заманить, наступает ужас через минуту. Зачем он спускался в колодец и сидел там? Вот это была... Страница про лес, в котором мы уже были И он действительно жуткий, просто страшный И там происходят какие-то реально ужасные вещи И вот тут на крыше такое как бы полукруглое окошко, в котором тоже тьма Жесть, тут везде тьма в этих зданиях И тут повсюду гигантские муравейники Мне кажется, им по многу-многу лет Просто у меня на моем канале про питомцев есть формикарий, где живут муравьи Судя по карте, мы сейчас находимся... Возле девятой точки. Это такое вот длинное тоже здание с небольшим заворотиком. А там еще какое-то здание. Смотрите, покажи. А, вот тут вот есть вопросительный знак. И это он, он наверное. А, смотри! Смотри, какие штуки! Два оврага друг напротив друга. Эти два оврага буквой П. Такой, как бы островок из земли, и буквой П такой овраг. Я думаю, это на самом деле какой-нибудь пруд. А <реклама> <реклама> <реклама> Все-таки притащила нас сюда, к этому домику. Ой. Меня слышно хорошо, потому что микрофон на мне. Я надеюсь, он, кстати, ловит. А вдруг он уже не ловит, я так далеко ушла. Тут какая-то есть надпись на стене Эй, Анимеджик вернулась! Там значок на этом доме, мы, конечно, его уже увидим, когда туда пойдем Действительно, периодически мрачно, неприятно Какое-то странное ощущение, какие-то звуки Но все это, как бы, можно всему этому найти объяснение, я думаю Тут была решетка на подвале, вот здесь вот явно С такими как стрелами прям А здесь на одном веревка Ее, скорее всего, веревкой выдрали отсюда Блин, тут там реально холодом веет солнце, а оттуда веет морозом таким прям Мне как-то становится страшно, когда он пишет про мальчиков каких-то И про детские голоса, и когда ты сталкиваешься с этим вот здесь Я так сначала пошутила весело, а теперь как-то мне самой не по себе А может, потому что я собираюсь спускаться Так как лес вы уже видели вместе со мной Следующая глава, это первая, лабиринты тьмы Блин, оттуда реально холодом веет Сегодня мы спустимся. Там реально, реально какие-то звуки. Как гул и такие бум. То, что там мы найдем, в том числе в шестой комнате, вы увидите в следующем ролике. Подписывайтесь на канал, переходите по ссылочкам на новые ролики на других моих каналах.